сторон то есть то что я как бы продвигал еще раньше то есть она в некотором плане подтверждается так что войнушка войнушкой но самое интересное то есть мы зачищая украину от негатива там постоянно образуется негатив именно на то чтобы там началась война то есть противодействие жреца либо то есть намерение его намного сильнее чем мои допустим в некотором плане потому что он перекрывает мои намерения то есть но при этом он за справедливость то есть он за то чтобы кончились вот эти все купля-продажа и чтобы люди получали в некотором плане по своим заслугам то есть то что они сделали они получают и кроме того тут самая интересная вещь такая мы с ним пообщались насчет денег знаете вот это Пелихова там плетет что у каждого человека есть куча денег и прочее. Есть, мы пришли к другому выводу. На астральном плане есть, так скажем, некоторый банк, банк то есть наш возможностей. Я назову его так, наверное, скорее всего. И, требовав вот, его по назначению, мы можем забрать все вот эти финансы, которые сейчас перераспределены в другую сторону. Так как мы не просим и не требуем, то, получается, мы ничего не получаем. Ну, простой пример, когда рождается ребенок, он в любом случае вырастает, есть деньги у родителей или нет. То есть ему приходят, помогают соседи или еще чего-то. Это примерно в том же направлении. Единственное, что как бы, много чего мы не знаем, и поэтому получается, что мы не пользуемся. Вот я сейчас зачитаю его смс я говорю, сделай смс-ку, чтобы вот, по намерению, по данному, то есть, чтобы люди правильно понимали, потому что я могу тоже интерпретировать некоторым. Я, конечно, не не, читаю, не такой читок. но попробуем. Значит, смотрите. Каждому рожденному на земле человеку дается ресурс для его запланированной жизни. И этот ресурс находится в игре, или денег, как в универсальной системе расчетов. Это по договоренности с высшими силами. Но существует закон свободной воли. А потому эти блага без воли требующего тоже насильственно выдаваться не будут, то есть без ваших, ну то есть я прокомментирую еще раз, а поэтому эти блага без воли требующего тоже насильно выдаваться не будут, следовательно, если ты об этом не знаешь, то и твоими благами будут временно хозяйничать, то есть у кого они лежат на сохранении. Банк, банковская система создана по этому же подобию. Даже если на твои деньги получает прибыль, то вам должен делиться, разделять их 50 на 50 с владельцем денег. А поэтому человек может по своей воле запросить все свои средства у Григора денег и проценты с тех денег, которые темные зарабатывали на его ресурсах. Это честно. То есть суть получится в следующем, если получить вот этот запрос на возврат денег, то есть мы это впервые с ним сделали, вот попробовали два, ну, два дня назад, в принципе. Единственное, что сейчас пошло, то есть стар, стар, старые партнеры стали возвращаться, которые когда-то были, что у него, что у меня, то есть в некотором плане ресурс. И это будет даваться возврат денег не чемоданщикам, как, а именно через ваш труд в некотором плане. Через урожай, если это в сельской местности. То есть, даже уже сейчас некоторые говорят, у меня урожай большой, а соседок что посадил, то и выкопал. То есть, незаслуженно. Поэтому, так, вот это основное пока, чтобы бомбить банки. И пошутили мы с ним, но смотрите, может быть и Медведев или кто там все свои и придется им срочно переписывать на народ или еще на кого-то потому что пойдет возврат а там получается не то есть договор, нарушение договоров на странном плане с этими клиентами то есть там проблемы начнутся у них достаточно прилично ну вот такие пока новости задавайте вопросы лучше пишите вопрос чтобы мистику не гонять там глазами искать и на вопрос точно будем отвечать потому что бывает там некоторые просто комментируют по ходу без вопроса а так вот на вопрос конкретно задавайте самый. просто пойдет быстрее делать Так. вот так так значит деньжата должны привалить всем ну кто как говорится ну пострадал от паразитов после стрима мы попробуем прикрепить вот этот а, комментарии комментарии На счет, с намерением в насчет денег. Во. Вот это самое ценное, так что в этом стриме, то есть, друзья мои, намерения произносим и, как говорится, подставляем карманы шире. Ну, не просто так, видите, не, не просто вам, как говорится, должны, а вот с помощью еще труда, то есть благостная вещь. Ну, хорошо, хорошо, мне, честно говоря, не помешали бы Средства. От паразитов, потому что они явно задолжали, друзья мои. Вот, у меня такое впечатление, что они явно нам всем задолжали. И пусть они возвращают и с процентами гады. Ну, а правда будут у них ли эти деньги? То они все все их это. Такой вопрос. Кто-то посчитал, ну, когда в разговоре было, что если все деньги разделить каждому по воровам, то все мы будем царями. Ну, до такого я, да я даже и мечтать не могу царствовать. Мне вот поспокойнее, вот что-нибудь, так как говорится, здесь, не торопясь, огурчик, помидорчики, вот это, ну, может быть, там птичкам, собачкам на, на это, как его, на корм. Нет, корона не нужна, друзья мои. Ну, а вам может и пригодиться. Так, значит, добра весны. Тут, значит, что? Давайте вопросы. Значит, ух ты, спрашивает гончар.